Ребята, всем привет! Сегодня мы в Фикспрасе и посмотрим, что там интересно. Так... Такие вот брелочки, набор женский. Ручка плюс брелок. Так очень красиво. Такие вот мягкие игрушки, такой зачержевый, желтый, яркий. Такой мишка очень красивый, маленький, такой красивый. Они тут есть разных цветов. Банки. Это набор для, чтобы сюда уложить столовые предметы. Там ложки, вилки. Такие вот, как эти. Кружки такие. Под соусы такая тарелочка можно сюда всякие вложить Вот такие светильники в форме кактуса. Ой, ананаса и кактуса. Зеленый и желтый. Виноколь 6 на 35. Кружки такие белые. Есть с пандайвандер. Также здесь вот такие есть. Тоже ручка. Такая серебряная брелок в виде машинки. Также есть еще брелок для ключей в виде мальчика такого моряка. И брелок написано Сожу России Вот еще такие мишки. Я там вам не показала, каких они цветов есть. Вот розового есть еще. Там белый был, белый, коричневый. И вот такие. Очень хорошие, красивые мишки. Тут. Такая лошадка с разноцветными волосами. Игрушка телевизор. если его включить, он музыкальный от 6 лет. Бытовая техника, игрушка, чайник наполним водой. И он, и он. Тоже видеть как будто. Холодильник, там должен светиться машинка, и вот такая еще есть цвета машинка, космический автомобиль. Бутовой техники тут для детей много. Вот такая коллекционная машинка, красная, серебряная, с пружинным механизмом, зеленая, такая разноцветная, синяя есть. Ну, в общем, тут есть всякие цвета, машинки. Кто может собирать, кому интересно. Очень много машинок всяких. Гитара такая. Сочиняй мелодии и проигрывай песни. Очень классная гитара. И вот такие набор карандашей со сменным грифелем в виде зонтиков. Также вот такие вот супер яркие стерки. И вот такие в виде доля карбуза. Стерки. Фигурный маркер. Там четверо цвета. Вот такая вот бутылка очень красивого цвета. Под можете брать с собой в школу на тренировки Очень классный цвет. Бутылка, это сок оранжевый. На ней можем выжимать. Такие мармеладки, и мармелад, ягодная смесь. Раскраска с, с, с мультика тачки. Такая вот раскраска Little, My, Little Pony. Здесь выполнять не только раскрашивать, но нужно выполнять еще здание. Очень интересно, тут много всяких заданий интересных. Такая вот с мороженком. С мороженком перерисует прортрет сумерочной искорки. Вот такие вот фрукты всякие, тут какое-то здание с фруктами. Также есть вот такие вот занимательные блокноты. Это блокнот-трансформер. Тут тоже всякие задания есть. Можно разукрасить и выполнить всякие задания. Также тут есть наклейки. Очень классный блокнот. А вот есть такой же блокнот. Рисуем и творим Это тачки. Это наклейки тут такие. Тоже очень интересно. Тут очень много таких блокнотов с всякими мультиками. Также есть занимательный такой блокнот Майя. Здесь все пчелки, которые там есть в мультике. Все интересные задания. Вот сама Майя. Тоже очень интересный блокнот. Также есть такой блокнот с Винни-Пухом. Я вам не все, конечно, блокноты показала, но там еще очень много разных было блокнотов интересных. Я вам вот такие только показала, 4 блокноты. Вот Винни-Пух, Кролик. Даже есть вот такая вот книжка «Страны и континенты изучать». Есть про, все, про многие страны написано. Вот Хорватия, например. Можно почитать, кому интересно. Также мешутки на школа есть. Такие книги по искусству Ван Гог. Кто интересуется искусством, может. Такие английские языки, кто учит сборник упражнений, также такая еще раз закрашиваю. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно.